Для начала ответим на вопрос, моно это микрофон или стерео? Давайте посмотрим на его устройство. Отвинчиваем два винта и снимаем кожух. Теперь нам видно два перпендикулярно расположенных капсуля, один направлен вперед, другой в сторону, противоположную выключателю. На выходе мы получаем объемный звук, созданный не за счет стереобазы, как обычно, а, по-видимому, за счет разности фаз. Возвращаем кожух на место и идем тестировать микрофон в городских условиях. Потрой они Существенным недостатком микрофона является плохая изоляция от шумов, передаваемых прямо через его корпус. Проблема усугубляется из-за жесткого накамерного крепления, идущего в комплекте. В результате на запись попадает шум даже ручной фокусировки и просто прикосновений к камере. Пришлось делать звукоизолирующее крепление с использованием пенополиуретана и отрезка велосипедной камеры.